И всем, значит, доброго времени суток, ребята, дорогие друзья. С вами я Ванек. И мне наша обычная Таня не подойдет. Поэтому мы с вами играем в игрушку, которую я нашел на просторах Яндекс игр, кстати. Яндекс игры. Какая-нибудь девушка мне подойдет. Потому что, ну, нормальную такую девушку я себе не найду. Это уж точно, это сто процентов. Потому что, ну... Сам, короче, понимаете, очень тревожные в наше время девушки пошли. Как ты описываешь свою идеальную девушку? Ну, не знаю. Красивая, стильная. Какая листь у девушки тебе больше всего нравится? М -м -м. Творческая, интересная, спокойная, расслабленная. Спокойная, расслабленная. Какие типа отношения тебе больше всего нравятся? Разнообразные, необычные, непринужденные, дружеские, интерактивные, интенсивные, страстные, серьезные, долгосрочные. Ну, серьезные, долгосрочные. Какой сеть жизни девушки тебе больше всего подходит? Роскошный и дорогой, активный, и здоровый, простой, спокойный, романтичный и мечтательный. Я романтик-мечтатель, поэтому не романтичный и мечтательный. Нет. Как важно для тебя, чтобы девушка была смелой и открытой? Нравятся открытые и простые девушки. Мне нравятся стеснительные и нерешительные. Мне очень нравится смелость и открытость. Не важно, главное, чтобы было с кем проводить время. Мне очень нравятся открытые и простые девушки. Ну... Насколько для тебя важно, чтобы девушка была из богатств? змеи? Очень важно, я хочу, чтобы она была из богатой И Без разницы мне важна лишь человека. Желательно, чтобы девушка была хорошей, и мне нравятся скромные девушки. Не, ну мне, честно говоря, без разницы. Мне важна лишь человек. Что у девушек главное должно в жизни? Кра Крастая саморазвитие, отдых и развлечение, семья и дети, карьера и деньги. Мне нравится все, короче, ну... Лучше развлечение и отдых, потому что... Как для тебя важно, что Как важно для тебя, чтобы девушка была физически активной? Ну... Ну, не очень важно, чтобы, главное, она была интересной Важно, но не критично, не важно Я <сёк _> тоже не важно. <сёк _> Не важно, главное, чтобы она была интересна просто Какая особенность, себе нравится в девушках? Нерешительность и стеснительность Постоянное Разное настроение Очень быстро теряет интерес к всему Иногда бывает слишком энергично Ну Нерешительность и не Нет, это Таня, блин это Я не хочу себе Таня, короче постоянно иногда вы слишком энергичны. Насколько важно для, для тебя образование девушки? Не важно, чтобы она, главное, чтобы она была интересной личностью. Мне абсолютно все равно важно, но это не критично. Очень важно, чтобы она была образованной. Честно говоря, мне не очень важно, чтобы девушка была образованной, но не важно, главное, чтобы она была интересной. Для тебя... Как важно для тебя, чтобы девушка была с похожими интересными? Важно, у нас должно быть...